проснешься, камень в груди Солнце сказала, дальше иди Это другим жить тяжело Ими не понять слово «добро» Падай, вставай тысячу раз Нет, это слово мало для нас Мир необъятный ждет на пути Всем до победы сложно идти Падай, вставай тысячу раз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 Походкой ребенок бежит, К нам от рождения счастье летит. Только герой находит судьбу сквозь буреловую шторма и пургу. Страшно не падать, не боль познавать. Ужасно на месте день прозевать. Много до цели нужно идти. в этом спасение бременной души. Утром поснешься камень в груди.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 Ветер встречает тысячу раз, Ты не пугайся, пыль не для нас. Горло сковала жажда воды. Полю кулак, ты на верном пути. Тело ломает свицовая боль, В ней закаляется звездная кровь. Не стоит бояться идти одному, Быть в целине не под силу врагу, Не объясняй, дали свои. Теле не даются, кто в своле груди Разум холодный держи в облаках Не позволяй гнать тебя на ветрах Утром проснешься, камень в груди Солнце сказало, дальше иди Это другим жить тяжело И не понять слова добро Падай, вставай, тысячу раз Нет, это слово, мало для нас